Так, всех приветствую на своем канале мастер про и сегодня мы поговорим о ревизионном люке если вдруг вы решили у себя установить ревизионный люк нужен ли он вам не нужен и какой лучше сделать очень много сейчас в TikTok, когда показывают, что там мод вот, нажал на дверь, вместе с плиткой она отстегнулась, отъехала. Ну и к чему, в принципе, вы будете готовиться, если вдруг действительно надумаете устанавливать себе этот ревизионный люк Поехали. Начнем с того, что для вот такого именно ревизионного люка, да, там нажимного нажал, да, там это все добро отъехало, коммуникации. Вы должны готовы быть тому, что основание, к которому вы укрепите, должно быть очень-очень жесткое. То есть я конкретно здесь использовал вот на всем этом добре, да? Профиль, каркас в основном идет 75 на 40, то есть очень довольно-таки да, жесткий профиль взял. Потому что вот эта бандура, которая называется ревизионным люком, очень-очень весит немало. Так мы видим, он еще и кривой оказался. Но это уже в принципе... Чуть-чуть можно будет выправить Как будто на нем танцевали, ну ладно yeah, Все под контролем ah! Слегка попробуем выровнять его Но ну, вот я говорю, ситуация такая, что чтобы сделать такую ревизионный люк установить Вы должны понимать, что вот это добро очень-очень много весит Одна вот эта конструкция, сам каркас вот идет вот именно вот с этим говольным листом, да, который здесь имеется. Весит приблизительно килограмм 7-8. То есть он довольно-таки нелегкий. Для того, чтобы его держать, вы должны здесь конкретно мощный каркас состроить. Если вы этого каркаса не состроите, он у вас просто-напросто будет гулять. И вот такая фишка да, уже как бы не прокатит. То есть это, видите, да, то есть как бы недостаточно так себе Удобства Вроде бы красиво, да, там нажал, отъехало, да, вроде бы красиво. Но, блин, если честно, двоякое такое ощущение. То есть, как бы, не знаю. Конкретно для меня такие вещи лучше всего устанавливать, ну там действительно где это нужно. Конкретно здесь, да, вы посмотрите ревизионный люк попросили установить как бы но тут нету коммуникации коммуникации все снаружи но опять же та воля заказчика не моя и еще что вы должны учесть по поводу конструкции да? здесь такая еще фишка есть вот обратите внимание да тут маленько утопленная тут вы можете столкнуться с такой проблемой что выставив Выставив данный люк, вы можете увидеть, что здесь выступание самой дверцы приблизительно 0,9 миллиме... миллиметров. С этой стороны выступание будет уже слегка побольше, потому что здесь идет механизм, и из-за этого, скорее всего, он тут не особо-то и ровный. Ну, я, если честно, думаю, это из-за этого, а может просто от того, что он вот такой кривой. То есть если вы установили данный люк, тоже нужно знать для чего он в принципе нужен. То есть, Если вы ставите, если честно, я больше склоняюсь с железным люком, они съемные, их удобнее пользоваться. Цена у них блин гораздо ниже, Вот этого данного люка цена около 2,5-3 тысяч, поэтому я не думаю, что есть смысл за какой-то там ревизионный лук, такие сумасшедшие деньги, думаю, конечно, наглядительно. На этом ролике я закончу. Кому понравилось, поставь лайк. Подпишись на канал. Также подписывайся на все мои соцсети. Это телеграм, инстаграм, тиктоки. Ссылки будут в описании. А на этом я закончу. Всем пока. Ну, что-то где-то вот так вот и получается. Эх, переделки, переделки.